кадр попадаете а -а, запуск электростанции энерго e 1000 и производства япония масло заполнено воздушная заслонка вытащена ну, грубо говоря двигатель включен очень тихо просто надежно как вот все